Сегодня хочу дать несколько рекомендаций относительно того, как нужно читать на английском, как подбирать источники для чтения, книги и другую литературу, и самое главное, как при помощи текстов развивать навыки говорения. Начну с того, что принципиально существует два разных подхода к чтению. Один из них – это экстенсивный подход, а второй – интенсивный. Немножко подробнее о каждом из них. Экстенсивный подход – это когда вы выбираете книгу на тему, которая вам очень интересна, по уровню, подходящую к вашему нынешнему уровню английского, чтобы вы могли ее читать без словаря. И вы читаете ее, ну, так скажем, ради удовольствия, не прорабатывая особенно, не замедляясь для того, чтобы постоянно смотреть новые слова и записывать их. То есть вы читаете ради удовольствия. Может быть, вы будете читать 15 минут перед сном вечером, только вместо книги на русском у вас будет что-то, журнал или книга на английском языке. Здесь очень важно правильно подобрать уровень этой книги. Вы должны понимать как минимум 80%, а лучше и больше. 80-90% этой книги должны быть вам понятны. Поэтому, когда вы выбираете себе книгу для экстенсивного чтения, прочитайте не только первую страничку и не, не просто краткое описание истории. Посмотрите страницу десятую, двадцатую, в середине, в конце книги, прочитайте по полстраничке, и тогда у вас сложится общее впечатление, подойдет ли вам эта книга или нет. Суть экстенсивного чтения в том, что вы читаете, ну, фактически постоянно. Это не самое основное ваше занятие в изучении английского. Например, у вас есть какой-то структурированный курс, вы ходите на занятия в группу или занимаетесь самостоятельно. То есть у вас есть другие, более интенсивные способы работы над английским. А чтение – это лишь для поддержания. Очень важно читать много на английском, потому что это дает вам пассивный словарный запас. Как его перевести в актив – это другой вопрос. Я немножко его сегодня коснусь. Но пассивный словарный запас – это самая основа для того, чтобы уже дальше решать. Вы оставите какие-то слова в пассиве или вы будете их активировать и выводить в письменную и устную речь. Как можно подобрать по уровню в себе книгу? Если у вас уровень upper-intermediate, advanced или, может быть, выше, proficiency – то тогда вы должны уже читать неадаптированную литературу. И вы просто выбираете из тех книг, которые вам интересны по содержанию. Если же у вас уровень ниже, intermediate и более низкие уровни, то, скорее всего, вам потребуется адаптированная литература, так называемые graded readers. Graded readers представлены во всех англоязычных крупных издательствах, в издательстве Oxford, Macmillan, Cambridge. Все они и многие другие делают, извините, выпускают огромные серии Graded Readers для разных возрастов, разных жанров, на разные темы. И чтобы подобрать себе книгу по уровню, вы идете на сайт издательства, где вы решили покупать эту книгу. И обычно они показывают, какие у них есть уровни, чаще всего они идут в нумерации. Некоторые предлагают пройти прямо-таки на сайте тест на определение уровня, и они помогут вам подобрать уровень Graded Reader. Где-то они дают описание уровня, и, собственно, обычно есть подсказки, как подобрать по уровню вам книгу для чтения. Есть менее дорогие книги уже наших отечественных издательств. Они будут и со словариком сзади, с вопросами на обсуждение, ну, может быть, точнее, скорее всего, будет хуже качество бумаги. Она будет более тонкая, более серая, но, тем не менее, и цена будет ниже. И в книжных магазинах крупных городов можно найти более простые версии адаптированной литературы. Соответственно, подбирайте по уровню и читаете так, чтобы вам было в удовольствие это читать. Чем хорошо читать книгу длинную, то есть какой-то роман да, вот более длинного формата? Тем, что у каждого автора есть свой стиль. И, возможно, на первых 10-20 страницах вам будет тяжело читать, вы будете только привыкать к чтению на английском, особенно если у вас нет привычки читать на английском. Но какие-то слова, конструкции, выражения, обороты будут повторяться. Соответственно, из-за этого повторения, особенно в Graded Readers, в адаптированных книгах, это делается еще и целенаправленно теми, кто их адаптирует. То есть у вас постоянно будет повторяться определенный набор лексики. И, соответственно, на более низких уровнях это очень удобный способ пополнять словарный запас, так скажем, пассивно. Значит, это первый момент. Что касается интенсивного чтения, другой подход. Тут уже чтение с проработкой. И, возможно, даже больше подойдут короткие рассказы. Потому что вы будете так долго работать над каждым кусочком э, этого произведения, что чтение романа или толстой книги может растянуться очень надолго, если вы будете интенсивно ее прорабатывать. А короткий рассказ отлично подходит для этого. Или, вы знаете, можете э, читать статьи, если у вас уже уровень интермириал и выше, вы можете читать статьи с э, таких порталов в интернете, которые вам интересны, по, потому что это ваши хобби или по профессии. То есть просто подбираете интересующую вас литературу и пытаетесь читать. Даже с невысоким уровнем все равно попробуйте, потому что где-то пишут более сложно, где-то попроще. То есть вы всегда попробуете как минимум себе подобрать а, что-то для чтения, для расширения вообще вашего вот этого, знаете, input. То есть в вас должно входить много а, языка в формате речи письменной, в формате речи устной. А, тогда система в мозгу, будет формироваться у вас, и вы сможете. у вас будет материал, над чем работать. Интенсивное чтение подразумевает, как я сказала, проработку. Вы читаете небольшой рассказ. Причем, если рассказ занимает страниц 10 или больше, конечно, вы читаете его по частям. Предположим, вы читаете одну страницу за один раз. Более-менее логически законченную часть прочитали, поняли суть, возвращаетесь в самое начало и начинаете ее читать используя словарь для того, чтобы посмотреть незнакомые слова, выписать те из них, которые вы считаете вам необходимы для активации, для вывода в активную речь. Те, которые могут остаться в пассиве, слова, они не очень важны для, ну, для тех тем, которые вы хотите обсуждать на английском. Вы их либо вообще не выписываете, либо в отдельную тетрадочку Passive Vocabulary которые вы просто иногда будете пролистывать, но не будете тратить огромное количество усилий, чтобы проработать эту пассивную лексику. Прорабатываете вы текст и в плане грамматических конструкций. Если у вас сейчас идет какой-то курс английского, и вы э, прорабатываете, ну, предположим, конструкцию э, условную, if, то есть если то, то еще что-то, то вы стараетесь выцепить эти конструкции в том тексте, который вы читаете или если недавно только вы в плане грамматики закончили прорабатывать, предположим, группу прошедших времен, то в том же тексте найдите все случаи использования прошедших времен, отметьте их, посмотрите на контекст, все ли вы помните, помните ли, в каком случае употребляются, и устно проговорите похожие ситуации про себя. Рассказывается там, что герой приехал в новый город, вы увидели, что это past simple, поняли почему, и рассказали о том, как вы приехали в Новый город. То есть там буквально пара предложений. То есть вы должны сразу это активировать в речи, а не просто посмотреть на конструкцию.